Всем привет, ребят, вы на канале Свети Лера, и сегодня у меня для вас очень важная новость. Заблокировали инстаграм нашим. Заблокировали инстаграм. Смотреть нашу Машу, давайте ее поддержим и поставим ей лайк, потому что ее еще и покусала собака. за что тебя заблокировали? За то, что мне типа нет тринадцати. Ребят, вы смотрите, что ей пишут. Это какой-то Ребята, у нашей Маши было две возможности. Либо нажаловаться, ну, обжаловать его, нажаловаться, либо его вообще удалить. Я вообще поняла, что вот. тебя заблокируют? Ребята, кто любит э, нашу Машу, ее канал, ее инстаграм, ставьте лайк, подписывайтесь на, на канал. Я поеду в Одессу и постараюсь снять какое-то прикольное видео Будем решать эту проблему. Мне кажется, нужно нажать кнопку обжаловать. Ее мама называет, нажимает на обжаловаться, потому что зачем удалять канал? Я очень надеюсь, кстати, что у нас получится вернуть твой инстаграм. Пришла какая-то какое-то сообщение по английскому. Что три дня назад мошенники хотели удалить канал у Family Box, но у них это не получилось, то есть да. теперь они могут снимать э, видео смотрят фамилий бокс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик да, наша, наша мама наша и Маша сказали, что они отправили жалобу на, свою, на со своей почты теперь мы надеемся, то, что э, аккаунт восстановился очень приятная новость я видела то, что Программ нашей Маши уже восстановили, и теперь она может снимать новые видео. Вы видели, что еще наша Маша попасала ее собаку? Посмотрите, как она с ними делается, и она их потом укусит. Ого, посмотрите, она уже все руку попала. Чтобы животных, по поставьте под этим видео лайк. Мое видео ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить, нажимать на колокольчик. Пока-пока!